Здарова. Знакомьтесь, Ярл Исландии Отар. Несмотря на то, что он живет на краю известного мира, так уж вышло, что он является буддистом конфессии Тхеравада. И больше всего в жизни он мечтает совершить Путешествие в одно из священных мест своей религии, а именно на остров Шри-Ланка. Но проблема в том, что это священное место находится буквально на другом конце мира. Но наш Ярл не преклонен, поэтому мы, естественно, отправляем его в это путешествие и посмотрим, что с ним случится и вообще доедет ли он до конца. Перед отправлением Ярл uh, Отара решил uh, предпринять некоторые меры предосторожности, чтобы его не захватили священной войной. Поэтому он поклялся в верности королю Харальду Суровому из Норвегии. Конечно, это не спасает нас от того, что он может отнять у нас титул, но я думаю, за время, пока мы путешествуем, такое вряд ли случится. И отправимся мы, естественно, в благочестивое паломничество. Так, подтвердим, и вот э, место называется Анурадахаар... Анурадхапура, Анурадхапура, короче, Шри-Ланка. Так, ну, естественно, еще перед возвращением назад хочется посетить Мальдивские острова, ну, чтобы перед отправкой назад отдохнуть на лазурных пляжах. Как видите, на нашем пути слишком много опасностей, прям, ну, очень много опасностей, поэтому... В первую очередь мы, наверное, наймем караванчика. Вот. И настроим варианты путешествия. Так, большую часть пути нам, конечно, придется преодолевать по морям. Поэтому давайте наймем опытных капитанов. И вот здесь в пустыне еще будет очень много опасностей. Поэтому предлагаю нанять воина пустыни. Все равно опасностей очень много нам предстоит но я думаю за время нашего путешествия мы доберемся опыта и на обратном пути будет не так тяжело в конце концов это же такое такое длинное путешествие оно должно быть интересным игра нам говорит что общее время пути займет пять лет посмотрим на самом деле сколько именно это будет Цель путешествия, естественно, фанатизм, потому что только из фанатизма можно решиться на такое длиннющее путешествие. Так, настройки. Так, давайте выберем созерцание. Скорость путешествия снижается на 50%, ничего страшного, зато получим больше благочестия и больше проведем время в странствиях. Так, и, естественно, паломничество у нас будет смиренное, так как это снижает затраты на паломничество, так как сейчас нам не хватает денег на... Обычное паломничество, поэтому сделаем смиренное паломничество, но зато мы получим гораздо больше благочестия, ну и своей скромности. А если вы хотите тоже так путешествовать по миру в новом дополнении туры и турниры, но не знаете как его приобрести, то для вас есть решение. Сервис Купикод. Просто заходите на сайт по моей ссылке в описании, вводите логин вашего стима, тот самый, который написан вот здесь.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 Максимально эффективно и комфортно вместе с сервисом Купи код. Так, конечно, пусть начнется паломничество. Ой, я не назначил регента. Регентом стала герцогиня Мальмфрид, моя жена и предводительница. Она ситуативный персонаж, поэтому будем надеяться, что она ничего такого плохого не сделает. Даже если что-то и будет, ничего страшного. Это тоже будет интересно. Так, вот мы отправляемся. Паломничество, новое начало. Во время подготовки к путешествию меня охватывает абсолютное спокойствие и понимание, что все будет как должно. Паломничество в провинцию Пихити будет мне в радость, ибо я и Сидхардха станем ближе. Моя уверенность в том, что он присмотрит за мной в пути сильнее, чем когда-либо. Жду с нетерпением. Итак, к нам в путешествии присоединяются. Дань, мой воитель, Хирдакнут... Гудрун, Талир, Гурли. В общем, несколько случайных паломников присоединилось. Проблема в том, что я совершенно забыл взять придворного врача с собой в дорогу. Интересно, вот допустим, сейчас вот я ее выберу. Она мне сейчас добавится в паломничество? Нет, она находится в придворе. Ну ладно. Все равно по пути нам будут попадаться самые разные люди, которых мы будем встречать. Я думаю, среди них найдется какой-нибудь подходящий врач. И вот мы плывем по Фарерскому морю, смотрим путешествие. Пока что в ближайшее время особо такой высокой опасности нет, хотя вот здесь вот красненьким горит, здесь есть... Ага... Все, уже не горит. Ладно. Вот здесь вот опасное путешествие нас ждет через земли Литвы, Руси. Это гораздо интереснее. Это захалит характер нашего персонажа, нашего путешественника-паломника, который решил совершить такое длинное путешествие для того, чтобы посмотреть на мир, увидеть новых людей, испробовать новые ощущения. Моя жена неудачно исполняет мандат. Она попыталась заполучить ресурсы у крестьян. Давайте, кстати, может быть, мы можем сейчас поменять мандат? Поддержать власть, например, или наполнить сундуки? Вот, наполнить сундуки. Возможно, мы получим дополнительное золото, которое может нам пригодиться в путешествии. Путешествие. Старый корабль. Сегодня на море тишь да гладь, а попутный ветер задорно несет нас вперед. Судя по всему, Грибцов сегодня выходной. Но что это? Впереди оказывается изуродованный труп корабля, ушедший носом в острые скалы прямо по курсу. Выживших, похоже, нет, да и пройти между скал было бы нелегко. Но все же меня не покидает ощущение, будто мы обязаны исследовать таинственное место крушения. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Возможно, на исходе от 8% успешный исход, и мы что-нибудь найдем. Ну, в противном случае мы всего лишь не найдем ничего и просто потеряем престиж, который нам... который у нас пока что достаточно. Давайте посмотрим, что там. Мы нашли выжившего, вот это да! К моему величайшему удивлению, когда мы приближаемся к развалинам, я слышу голос, который приветствует наш корабль. Мужчина, судя по всему, знатного рода. И правда знатного рода, посмотрите-ка. Кари Тальгье. Так, он плавает рядом на обломках двери. Он действительно знатного рода. Называет свое имя Кари и дом Графство Вестфоу. Так, Вестфолл это где? А это вот неподалеку, кстати говоря. Я готов щедро заплатить за дорогу домой и сопровождение. В принципе, у него очень хороший навык управления. Давайте попросим его присоединиться к нашему путешествию. Так, и вот мы высиделись в Пруссии, и нас поджидает опасность. Манящий плод. Ваш путь заводит вас в опасные области владения Вормдит. Пока я высматриваю возможные опасности, мое внимание привлекает треск кустов. Что это? Зверь? Я готовлюсь принять удар, как вдруг из кустов выпрыгивает рекульф, сжимая в руке какое-то растение. Рекульф, вы меня напугали. Что это у вас, какой-то фрукт? Восклицаю я. Да, он так аппетитно выглядит, а запах. Интересно, каков он на вкус? Может, я кусну немного? Ну, конечно, если хочешь, можешь попробовать. Посмотрим, что с тобой получится. Он получил блаженство от неизвестного растения. Доблесть плюс 2, снижение стресса плюс 25. Эх, надо было самому ему по его попробовать. Опасность? Лес горит. Да, кстати говоря, здесь, э, на этом пути нас ждет слишком много опасностей, но я думаю, мы через них пройдем, а может быть и нет. Аленштейн обещает приятную прогулку, и лес начинает по-настоящему мне нравиться. Все оттенки зеленого яркие, как роскошное платье герцогини. Солнечные лучи жидким и хором сочатся меж листьями. Резкий запах, возможно, костер. Я поворачиваюсь к свите и вижу, что Гудрун в ужасе. Так, Гудрун это моя караванщица. Пожар вопитана и я разно указываю туда, где стремительно разгорается пламя и где Рекульф оказался в ловушке. Мы можем попробовать лично спасти Рикульва, Всего лишь 0% шанс, что Рекульф умирает, так что ха, попробуем. Я получил свойство ранения. Это м, достаточно опасно. И у меня даже сейчас нету врача, чтобы, чтобы меня мог вылечить в пути. Опасность. Все хорошо. <смех> Путешествие. Пусть даже под час опасные и трудные подряд тело и дух, но не все могут в этом со мной согласиться. Хердокнут привлек мое внимание. Кажется, он чувствует себя не лучшим образом. Заторможенные движения, тяжелое дыхание, периодические приступы сотрясающего всего тела, кашля отчетливо говорят о том, что он болеет. Гурли. Ты можешь вылечить его? А Гурли она кто? Она разве может? смотрите он, у нее хорошая ученость. Я думаю, она может его вылечить. Есть 50% шанс, что, что он будет совершенно здоров, и 49% шанс, что его состояние ухудшится. Главное, что не наше состояние, а то я и так раненый. Я могу тебя сейчас назначить на, на должность придворного врача, вряд ли. У меня уже есть придворный врач, который остался у меня дома сейчас. Кстати, как там по окну диархии? Пока что моя жена и регент Мальмфрид не... Торопиться захватывать власть в Исландии, так что ничего страшного, наш путь через эти проклятые топи был мучительно тяжким. Мы пробирались сквозь пробирающую до костей сырость, пытаясь не вымокнуть полностью. И страдали от насекомых. Я начинаю слабеть и отставать от остальных. Хотя раньше все было наоборот, что-то не так. Я получил свойство чехотка. Еломане! Похоже, я скоро подохну. Вирутхака исцелит меня, но я не могу это выбрать. Можно, конечно, вернуться. Блин, почему я не взял с собой придворного врача? Ладно, давайте пойдем дальше. Может быть, чехоткой ранения мои, мои сами пройдут? Я уже болею, у меня слабое здоровье. Есть ли какой-нибудь способ сейчас поменять придворного врача на того, кто находится сейчас рядом со мной? Вот, например, Гурли. Если ее пригласить ко двору попробовать, но у меня даже нету денег, чтобы ее подкупить, чтобы она при присоединилась ко мне к ко двору. Альвер, давайте попробуем пригласить Альвер. Сейчас у меня накопится 50 золота. И я попробую ее пригласить. Опасность задиры, да екка что ж такое-то, пересекая владение Кобрин, ваш караван остановился на участке ровной местности, вокруг которого густые кусты. Я иду на шум и вижу, что Кари и Рикульф довели друг друга до белого коления. Я больше не стану мириться с вашей глупостью за вредный огор, заявляет Кари, топая ногой. Это вы на или всю дорогу, приехали мы уже или нет, на каждом перекрестке, отвечает Рекульф. Давайте скажем им, ну же, помиритесь, и есть шанс на то, что они помирятся. Они помирились, мне повезло. Паломничество, сила в численности. По пути через графство Владимир к нам про подходит простолюдин из числа тех, кто известен как скандин скандинавы. А сам он называет себя предводителем отряда пологов, исповедующих Херовада. Добрый ярл, наша цель пихите, и мы идем туда уже несколько недель, но дороги стали слишком опасны, а у нас на исходе провизии. Если поможете нам, мы будем вечно благодарны. Фасти, злопамятный слабак. Давайте, если он тоже, как и мы, исповедует Хероваду, но при этом пытается добраться до Шри-Ланки, давайте вместе веселее. Он присоединится к нашему двору, но мы потратим деньги, не сможем нанять но врача среди нашей свиты, чтобы он был вместе с нами. А, мы, а у нас уже и чехотка, и ранение. Давайте скажем мы не надейся. Холоп, поедем дальше. Вот. Рана затянулась, кстати. Я потерял свойство ранения, но вряд ли чехотка у меня пройдет так просто, поэтому я. Давайте приглашу ко двору Альвер, отправлю ей подарок. И она все равно не соглашается на ее коломане. Может быть попробую отправить ей поэму? Я специально сделал нашего ярла-оттера поэтом. Чтобы он, будто бы вернувшись из э, путешествий, написал о своем паломничестве. Давайте отправим ей поэму. Я надеюсь, что это поможет. Нет, она... Она стала хуже к нам относиться. Мы просто так потратили деньги целых 50 Золотых. Давайте будем надеяться, что может быть врач найдется к нам по пути или Чехотка сама пройдет. На исходе дня мы идем среди холмов. Налетевшая туча укрывает нас плотным пологом мрака. Вскоре издалека доносится громкий раскат грома. За ним следует другой, сопровождаемый ошеломляющей вспышкой молнии. Следующий разряд ярко освещает местность, и его след отпечатывается у меня на глазах. Проморгавшись, я вижу, куда ударила молния, в кустарник, который уже пылает ярким пламенем, и оно движется к нам. Еще один пожар, да ёкка ламане, погасим пламя, пока оно... Не распространилось, но слишком маленький шанс. Талир может получить ранение. Мою свиту полностью может охватить пламя. Давайте все-таки сбежим. Будем надеяться, что пламя нас не догонит. Мы убегаем от пожара. План отложен на два дня. Чехотка, мой бедный сын. Эх, и мой сын тоже заболел чехоткой. Но как так? Пошлите за врачом. Мне бы кто врача прислал, и меня кто бы излечил от чехотки. Наконец, мои слуги нашли несколько людей, которые. Вполне могут занять место придворного врача. Но у меня нет на них денег. Давайте Брюньельфа наймем. Пускай он попробует излечить. И я в минусе сейчас. Будем все-таки надеяться, что моя жена сможет все-таки наполнить сундухи, сундуки, выполнить свой мандат и не захватит власть. Так, путешествие. Языковой барьер. Похоже, наш караван потерялся в этой дикой глуши. Гудрун ведет нас уже много часов, но вокруг по-прежнему ладыжин. ничего не меняется, несмотря на то, что она наконец-то соизволила признать, что нам следует позвать на помощь, к тому же не очень-то хорошо знает общетюркский. Давайте-ка я попробую, но я же не знаю общетюркский, я вообще не знаю никаких языков, только свой, скандинавский. Как я буду общаться с местными жителями? Но 59% шанс, что у меня получится, давайте попробуем успешно разобрались в указаниях. Опасность. Снегопад. Да, да, да. Уже наступил ноябрь, и здесь есть смена времен года в нашем путешествии. Снег валит уже несколько дней. Дорога впереди кажется совершенно непроходимой. Но вот я вижу впереди небольшую группу людей, которые стремительно пробираются к нам через сугробы. Вскоре ко мне подходит мужчина и с широкой ухмылкой заявляет. Похоже, вы попали в затруднительное положение, но не волнуйтесь, за хорошую плату мы поможем вам продолжить путешествие. Батан Чавулдур. Давайте, давайте заплатим ему денег. Все-таки да, жалко, что мы в долгах сейчас. Паломничество, грубость. У костра пилигримы с другой группы пересказывают услышанную как-то им историю. В истории упоминается ярл из далеких земель под названием Исланд. <су Việt> Слушатели оглушительно хохочут. Заметив мое вмешательство, рассказчик спешит заверить меня. Не волнуйтесь, господин, это наверняка какой-то другой мужчина высокого положения. Ну да, когда ты находишься за 3-9 земель, вряд ли кто... Здесь знает тебя в лицо. Пожалуй, мне пора подыскать других спутников. Давайте разнообразные спутники в паломничестве возьмем. Несмотря на то, что мы упертый, мы получим стресс. Ну ничего страшного, надеюсь, во время пути мы этот стресс все-таки потеряем. Паломничество, божественный огонь, шторм в море застает нас врасплох. Да, мы, кстати, уже плывем по Черному морю. С разорванного молниями небо начинает литься дождь, внезапно раздается грохот, мачта охватывает голубое пламя. И весь корабль охватывает сверхъестественное свечение. «Это знамение!» — кричит в панике моя Гудрун, изо всех сил цепляется за канаты. Ее голос едва слышен из-за хлопающих на ветру парусов. Мы должны повернуть обратно, пока не поздно. Просветленный направляет нас. Есть 50% шанс, что случайно выбранный паломник умрет, и эта смерть расстроит всех членов семьи. Я думаю, ничего страшного, если кто-то из паломников умрет. А, нет, никто не умер. Следующая точка маршрута стала ближе на 5 дней. И вот мы на землях уже Византийской империи и... и прекрасные виды. Путь к просветлению завел в тупик. Мой караванчик Гудрун лихорадочно оглядывается по сторонам, пытаясь найти дорогу. И это уже сложно не заметить. Помрачнев, Гудрун смотрит на меня в ожидании указаний. Давайте насладимся творением так-та... га та так та ха га та гархи Еще немножко... На три месяца придется отложить паломничество, но ничего страшного. Я никуда не спешу. Опасность, все хорошо. Пихите ждет. Наступило утро, и мы собираемся продолжить свой путь. Но то Лир лежит у себя в комнате, бледный как полотно. Его дыхание затруднено. Он ловит мой пристальный взгляд, вздрагивает и начинает гулко кашлять. Неужели Толир тоже чем-то болеет? Да, он заболел. Не эпидемия ли это? Давайте попробуем Гурли вылечить его. Может, Гурли и меня сможет вылечить? Нет... Талир получил легочную болезнь, здоровье критический штраф. В принципе, он еще молодой, я думаю, он еще выживет. И мы задерж... задержались в провинции Месопотамия очень-очень-очень надолго, видимо, потому что мы очень долго уже стоим. Ну, зато за эти три месяца, я думаю, у нас накопится хоть немножечко денег, и мы выйдем из долгов. И вот мы поехали дальше. Странный шепот. Насколько я понимаю, Дань избегает меня тщательнее, чем обычно. Если нас приглашают на пир, он отсаживается на другой из конец стола, не желает общаться на привалах. Возможно, у нас и не лучшие отношения, но это поведение начинает утомлять. Особенно после того, как ему взбрел в голову возвести на меня напраслину. Оттар мерзкий судомой, ярлы из меня, получится лучше. Давайте попробуем подавить этот бунт. Есть 60% шанс, что мы победим в драке, и Дань вынужден уйти. И он покинул нашу свиту. Опасность. Из мухи слона. За последние несколько часов дорога стала чересчур холмистой, и это вымотало всех. Холмы тянутся до самого горизонта, конца им не видно, и немного погодя, Гудрун, одна из моих спутниц, заявляет. Мой господин, животные долго не выдержат, беднягам нужен перерыв, иначе они просто попадают, нужно сделать привал. Она хорошо знает, что, каждая задержка пихите становится все дальше и дальше. Ладно, давайте... Отдохнем 10 дней. Что-то мы здесь сильно застряли в этой месопотамии. А впереди предстоит еще очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень долгий путь. Но там мы уже будем путешествовать по морю. И в принципе тут опасности немного. Но вот через земли двуречья, я думаю, как будет тяжело ли нам путешествовать через теперь уже вот эту месопотамию. Путешествие, сладость чужих земель. Не впервые я замечаю, как мой воитель Кари водит, возится с цветами, которые он собрал по дороге. Я могу поклясться, что слышу, как он укратко издыхает каждый раз, когда в поле его зрения попадает Газират Ибн Умар и местные владения. Да, да, да, он влюбился в местную жительницу. Что ж, давайте скажем, у нас при дворе хватит места вам обоим, раз уж так получилось, что они влюбились друг в друга. Хотя в любовников они друг у друга не появились. «Палки в колесе! Склон!» Это испуганно кричит Рекуль. Вскоре слышится громкий треск. Похоже на звук ломающегося дерева или моего небесконечного терпения. Я иду на звук. Под моими ногами кустарник и щепки, оставшиеся от колеса повозки. Моей повозки. Прости, знакомый, была моя очередь следить за дорогой. Но сон смотрел меня прямо с поводями в руках. Ладно, что ж, мы опоздаем. Еще на пять дней отложим наше путешествие. Ну, в принципе, мы никуда не торопимся. Ярл-Отар болеет чехоткой, но здоровье у него неплохое и он упертый, так что вряд ли мы погибнем в пути. Хотя, посмотрим еще. Меня уже довольно давно не покидает это чувство. Мое паломничество вышло более опасным, чем я полагал. Возможно, я еще не претерпел достаточно испытаний для уверенности, что мне благоволит просветленный. Мне, однако же, удалось заметить в местном поселении Фишабур несколько человек, которые непременно сделают наше паломничество безопаснее. Вот, давайте наймем пару таких человек в путешествии, а то... Наш путешествие стулит стать ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ОПАСНЫМ. Да, мы будем опять в долгах, но ничего страшного. Долги выплатятся, а жизнь нам никто не выплатит. Путешествие, пусть даже подчас опасные и трудные бодрят тело и дух. Кари привлек мое внимание. Кажется, он чувствует себя не лучшим образом. Заторможенные движения... И он тоже заболел. Но Ну, ешкин кот. Гурли, давай лечи его. Нет, у него тоже легочная болезнь. Бартула, я продолжаю путь и внезапно вижу весьма любопытный шатер с еще более любопытным обитателем. Пога Подходи же, мой могущественный ярл, я вижу, что тебя ждет долгая дорога. И хочу рассказать тебе о дорогах грядущих за скромную плату. Загадочный мужчина сумел заинтересовать мою свиту, но стоит ли платить за предсказание? Давай отправимся в будущее вместе. Но чем больше нас будет в пути, тем, я думаю, безопаснее станет наше путешествие. И я получаю... Свойство путешественник. Это замечательно, это хорошо. Я думаю, теперь, э, когда я получил больше опыта... Да, да, больший опыт э, путешествия, вероятность опасности снизилась, но она все еще достаточно высока. И снова опасности. Жара. Мы далеко от родины, и ледяные ветры остались позади. Но хотя сначала смена климата оказалась приятной и даже полезной, моя кожа начала краснеть, а влага сочится из моего тела, как песок из решета. Эх. Мне нужна вода, я могу потратить престиж, разозлить всех членов свиты и получить стресс, но мне нужна вода. Смотри-ка, я тайком от оттупал холодной воды и ничего этого не получил, замечательно. Простецкие деликатесы. Баримма радует нас местной ярмаркой. Мы проезжаем через империю сельджуков. Крестьяне и знать разнообразных культур и языков толпами окружают прилавки с самой экзотической снедью. Воздух полнится совершенно новыми для меня ароматами. Давайте попробуем медовые фриттеры. Еда оказалась великолепной. атар чужеземец. Давно известно, что ассирийцы ревностно исповедуют несторианскую веру и довольно сурово относятся к неверным. Тем не менее, Баримма есть в нашем плане путешествия. Она исповедует мистерианство. Вскоре селяне уже прожигают нас злобными взглядами, словно гиена, что выслеживает добычу. Мы успе... не успеваем и опомниться, как на нас налетает священник с толпой разъяренных фанатиков, обзывает нас еретиками и требует компенсации за проход по Святой Земле. Здесь очень высока вероятность, что я потеряю благочестие и золото, а здесь я просто потеряю золото. Давайте выберем вот это, может все-таки. Нам повезет? Нет, нам не повезло. Опасность. Жизнь или смерть? Оставленные. Под ногами уходит вдаль засушливые земли. Скоро Джабальта останется позади. Но когда мы добираемся до окраин, на нас внезапно нападают кровожадные разбойники верхом на лошадях. Владение так близко. Наверняка Ага Ахмед пришлет помощь. Кто такой Ага Ахмед? Да, это местный правитель. Вряд ли он пришлет помощь, потому что здесь, до нас никому никакого дела нет на время идет разбойники продолжают преследование и все более явной становится горькая правда подмога не придет мой воитель хердакнут с суровым видом скачет рядом со мной мы давно готовились к этому моменту есть огромный шанс что мы умрем поэтому пускай лучше умрет Хердакнут. извини дружище ты был хорошим ты был хорошим спутником Паломничество, возлюби ближнего своего. Да, я думаю, симпатика к нужно нам получить. Еще одна опасность, но ну, е-мое. Ну же, помиритесь. Гурли покидает мою процессию. Блин, она так хорошо нас всех лечила. Наводнение теперь, ну что ж такое-то. Реза, спасайте человека. Лишимся припасов, замедлится путешествие, но надо спасти Резу. Все-таки надо было нанять наемников, чтобы они защищали нас от разбойника-то. Мягкий рок от реки в отдалении начинает нарастать. Некоторые члены свиты предлагают устроить привал, пополнить запасы воды и отдохнуть. Третий мужчина поднимается по склону от реки, тоже смотрит на нас и сплевывает в воду. Знаете, говорит он, по мосту вообще-то проход платный. Мы можем сказать ему, ты с кем так разговариваешь, я Ярл, и можем потерять стресс. Нет, все-таки мы заплатили ему деньги. Мы все больше и больше в долгах. Женатан, ты не хочешь э, пополнить сундуки или нет? Паломничество, сила в численности. По пути через графство Васид. К нам подходит просто простолюдин из числа тех, кто известен как скандинавы. А сам он называет себя предводителем отряда паломников. Давай, Давай вместе веселее, присоединяйся к нам. А то у меня уже в свите шесть человек только осталось мне нужна вода Да, тут слишком много опасности что некоторые венты уже начинают повторяться да наконец-то мы прошли через месопотамию очень тяжелый был этот путь и мы сейчас в персидском заливе на море нас ждет не слишком много опасности потому что мы наняли опытных капитанов знаете я очень жду когда вот эта фича со всеми этими путешествиями добавится в другие моды. В Элдер Кингс, Вагот. Представьте себе, путешествовать также по Тамриэлю или по Вестеросу, или по Азероту по какому-нибудь. Вот же будет интересно, правда? А моя жена безуспешно пытается злоупотреблять мандатом. Она попыталась заполучить золото для вас обоих. На, подруга моя жена. Давай что ли заполучи золото в нашу казну, а то я в долгах. Паломничество, погодный феномен, пересекая море в направлении владения Пихити, я не, при... не перестаю удивляться его безграничности и капризам. На, кстати, мы уже путешествуем вдоль берегов Индии и Шри-Ланка и Мальдивы уже очень-очень близко. Пережив шторм прошлой ночью, на утро мы видим великолепную радугу от горизонта до горизонта. Я слышу, что и другие паломники рассуждают о ее величии. Называют это божественным зрелищем и знаком от Сидхартхи. Да, ощутите присутствие Сидхарки. Несомненно, нечто столь великолепное должно иметь божественную природу. Вот она моя Шри-Ланка, вот они мои Мальдивы, уже так близко. И мой сын принимает католичество. Видимо, как-то за кадром его опекуном стал Сигбьорн и научил его католичеству. Я думаю, все равно бы наша династия, исповедующая буддизм, так долго в Исландии не поддержалась бы паломничество, на рыбалку. Мы дни и ночи проводим на корабле, и я стараюсь занять себя интересными беседами, молитвами, размышлениями о путешествии и планированием дальнейшего пути. Однако недавно мне стало известно, что некоторые паломники из моей свиты тратят время на другое мирское дело, рыбалку. Давайте присоединимся. Мы поймали большую рыбу. Замечательно, будет что поесть в пути. Ну хотя мы уже приплыли. Уже приплыли на Шри-Ланку, Шри и тут, кажется, идет война. Наконец-то, наконец-то мы прибыли. Чудны ваши дела, Сансара. Вот я на месте телом и душой. Храм возвышается передо мной во всем своем великолепии, а вокруг пихите. Бхикшу благословляет меня, и я вспоминаю, сколько всего произошло за время моего паломничества. Мне удалось проделать весь священный путь. Я получаю свойство паломничества. Что, кстати... Добавляет мне плюс 5 к скорости путешествия И плюс 5 к безопасности путешествия Я думаю обратный путь э, Будет у нас уже не таким опасным Как был до этого Но мы все еще болеем чехоткой. Есть шанс что мы не доплывем обратно И проблема еще в том Что здесь пихите взяли в осаду Я надеюсь мы никак от этого не пострадаем Хотя есть шанс на да, это владение в осаде И здесь 16% вероятность опасности Паломничество истинная реликвия Расхаживая вдоль прилавков на рынке, избегая местной еды и торговцев, хватающих за руки, я замечаю, что вокруг одного прилавка собралась особенно большая толпа. Подходи, покупай настоящая реликвия, за цену, от которой рассмеются даже Вайшраванна Шарира. Реликвия найдена в этом святилище всего несколько дней назад. Давайте купим эту реликвию Шарира. Что это такое? Изящный реликварий, в котором хранится священная реликвия различные Шариры древних мастеров. Плюс один процент к налогам, кстати. Так, давайте ее наденем. Паломничество. Благословенные вещи. Паломница кладет перед алтарем дарственную куклу и склоняет голову. Я вижу, как Раджасинха благословляет женщину и шепчет что-то ей на ухо. Мне удается расслышать слово «священное». Бхикшу жестом подзывает меня. Ты тоже хочешь благословить свой дар, любезный Ярл? Что за дар? А, теперь мы можем прокачать свою Шариру. Но нет, мне и без того есть на что потратить золото. Наше пребывание в этом священном месте близится к концу. Меня радует мысль, что многие, если не все решения, принятые мной в ходе нашего путешествия, которое продлилось очень долго и опасно, были направлены на то, чтобы доказать мою преданность и богобоязненность, чтобы показать просветленный и буддизм, мои путеводные звезды в этом мире. Это мое первое паломничество, Конечно, каждое паломничество по-своему по уникально. Но теперь я буду лучше знать, чего стоит ожидать от таких духовных странствий в будущем. Пора собираться домой. Мы получили 2481 благочестие и получили 20 опыта по пути развития паломничества. Это просто прекрасно. Давайте завершаем паломничество. Все-таки у нас получилось. Но нам нужно все еще вернуться, а перед этим заглянуть на Мальдивы. Наше путешествие все еще полно опасностей. И эти опасности будут преследовать нас как раз на суше. А вот интересно, можно ли таким образом, чтобы избежать вот всего вот этого, изменить маршрут, чтобы плыть только по морям? У нас есть опытные капитан. Так, стоп. Крылатый вор, надо было поставить на паузу. Внезапно мое безбитежное путешествие по Великому океану прерывает пронзительный вопль. Я... Стремительно ныряю в трюм и с ужасом вижу, как чайка роется в ошметках наших припасов Это у берегов Мальдив у нас такое Давайте убьем эту проклятую птицу, ничто мне не помешает Я не хочу получать мало припасов на два года Это и так, нам и так опасно Давайте убьем проклятую птицу И сделаем то, что я хотел Настроить маршрут Так, и теперь я не могу нажать на этот плюсик, да Интерфейс, алло Починись может, можно уменьшить интерфейс? Я уменьшил интерфейс, на плюсик можно нажать. Здорово. Так, далее проплывем через Красное Море, через Гибралтарский пролив, а потом уже также на корабле доплывем до Исландии. Мы все-таки скандинав. Хоть и исповедуем Тхероваду, мы все, все еще остаемся скандинавом. Мы любим путешествовать на кораблях. Да, кстати, очень-очень полезная фича, что можно прям в путешествии менять маршрут. Все, применить. Теперь мы поплывем исключительно по морям. Будет очень много ивентов с низкой вероятностью опасности, но их было бы гораздо больше с высокой вероятностью опасности, если бы не мы не поменяли маршрут. Теперь мы поплывем исключительно по морям. Был бы тут еще Суэцкий канал. Мы бы смогли и по нему проплыть, и не пришлось бы вот здесь пересаживаться снова, сходить с кораблей, чтобы пройти несколько баронств по суше. По морям, кстати говоря, как и армии, так и персонажи в путешествиях перемещаются гораздо быстрее. Да, пусть на самом деле буддисту в Исландии делать нечего, ну, в историческом плане, и нас, скорее всего, по возвращении ждет что-нибудь такое, что у нас отнимут титул, но зато наше далекое путешествие на Шри-Ланку и на Мальдивы будут помнить наши потомки. А, кстати, жена попыталась заполучить наше золото. Какое золото? У меня вообще нету ничего, никакого золота. Ты о чем? Ха. Так, и я страдаю от истощения, у меня недоедание. Это из-за чего? Наверное, из-за долгого путешествия. Блин, я болею, я могу и не вернуться. Путешествие, пусть даже подчас опасные, трудные, бодрят тело и дух. Но не все могут в этом со мной согласиться. Да, мы, кстати благополучно проплыли Красное море и высадились на берег. И Талир тоже заболел. Реза, попробуй его вылечить. Талир потерял свойство болезнь. Молодец, Реза. И сын мой выздоровел. Проклятая жара! И ледяные ветра остались позади. Но хотя сначала смена климата оказалась приятной, и даже полезной, воздух вокруг так густо заполнен влагой, что я душу словно через мокрую тряпку. Вода помогает освежиться и спастись от иссушающей жары, но этого мало. Мне нужна вода. Я попался, и все члены свита на меня разозлились. Опасность! Снежный шквал! Снежный шквал! Скорее в порт! В абсолютном спокойствии природы, жуткий вопль рулевого. Звучит как-то странно, но я уже слышу нарастающий рев стихии. Мы не успеваем и моргнуть. Корабль погружается в мокрую белую мглу. С треском, заглушающим ветер. Главное, мачта ломается и падает за борт. Так же быстро, как появился снежный шквал, уходит прочь. Наше судно лениво покачивается на совершенно спокойной воде, волоча за собой обрывки парусов и обломки весел. Нужно как-то смастерить паруса. Возможно, исход 39% корабль снова готов плыть. Давайте, давайте выберем это. Да, корабль снова готов плыть. Ага, жена получила свойство беременность. Меня не было дома уже 5 лет, но жена почему-то беременная. Интересно, как-то как это подозрительно. М -м? Так, и мы уже благополучно плывем по Атлантическому океану. Здесь, в принципе, уже никакой беды не предвещается. И, я думаю, оставшийся путь у нас, у нас никакой опасности не будет. Инги Бьёрк. Инги Бьерк. у меня родилась дочь Инги Бьерк. Я очень-очень-очень сильно сомневаюсь в том, что это моя дочь. Надо будет потом посмотреть через консоль, кто ее настоящий отец. Ах, родная Исландия. Она уже так близко. И мы наконец-то... Мы наконец-то возвращаемся. Спустя шесть лет! Спустя шесть лет наших путешествий мы наконец-то возвращаемся домой. Паломничество. Возвращение. Путешествие было долгим, но теперь я, наконец, снова дома. Изменилось немного, но Пхикшу и Пхикшу смотрят на меня совсем иначе. Я прошел путь святого, и они уверены, что он изменил меня. Понимаю я это или нет? Приятно вернуться домой. Я получил опыт скитальца. Вот. Но я все еще болею чахоткой. Приятно вернуться домой. Регенцева завершилась, и герцогиня Мальмфрид получила 150 престижа. Замечательное путешествие, которое продолжалось 6 лет. Мы буквально <смех> обогнули весь мир. Вот так вот проплыли. Вот так, вот так, вот так, вот так. вот. Мы посмотрели мир. Мы совершили паломничество. Мы теперь супер благочестивы. Воплощение добродетели. Главное, чтобы теперь король Харальд Суровый не отобрал у нас титул. Прекрасное путешествие. Замечательное. Давайте сохраним игру. И посмотрим, кто настоящий отец... Нашей дочери. А, дочь Инги Бьерк. Но у нее нет сведения о том, что, что у нее есть какой-то настоящий реальный отец. А у моей жены нет любовников. Как же, как, же, как, же тогда, как же тогда так получилось, что моя жена родила мне дочь, когда я находился за 3 земель от нее? Это что значит? Это, это каким таким образом я смог ее обладотворить, мою жену? Извините за подробности. Как? Как? Ва оплодотворение по Wi-Fi? Я вообще думал, в этом новом дополнении это учтено. Что я не могу заводить детей с моей женой, когда меня нет дома. Может попробовать как-то... Вот, разгласить известные тайны. Ну-ка, а у дочери? Нет никаких секретов у них. Значит, каким-то образом... Моя дочь родилась от меня, но... Не знаю. Чудо божье! Сидхардха благословил мою семью! Как, как, это, как это назвать? Только непорочное зачатие. Зачатие на расстоянии. Ладно. Это была интересная партия, это было интересное путешествие. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вам, как понравилось вам такое путешествие. Пишите, что вы о нем думаете. Ну а пока, всем до скорых встреч!